А главное, что этот бот абсолютно бесплатный. Набрали 350 лайков, ловите новый видос, все честно. Но ну а перед тем, как палить бота, хочу вас предупредить, что за АФК ботов в паб начали банить. Об этом есть даже пост на реддите, поэтому вы будете использовать данного бота на свой страх и риск. Готовы? Тогда погнали! Итак, для начала нужно скачать бота. Я залью его на Яндекс.Диск и ссылочку оставлю в описании. Кстати, там же есть новые сайты с халявой по бабку. Но это так, на всякий случай. Итак, скачиваем бота, переносим все файлы с архива в папочку. После чего нажимаем на Man. Теперь немного о функционале и принципе работы данного бота. Если вообще его таковым можно назвать. На самом деле это даже не бот. А автокликер с встроенными макросами. Сложно, давай попроще. Окей, окей. Макрос, эта программа записана на встроенном X в языке макропрограммирование Visual Basic for Applexion Проще говоря, чел включил эту прогу и записал свои действия в пулге после чего зациклил эти действия и ставил в кликер надеюсь, ни херню сказал и включая кликер, он просто повторяет записанные действия тем самым он выбирает режим, начинает игру падает с самолета и бегает в течение 5 минут. После чего сам нажимает Escape и из игры. И повторяет все это по кругу. В принципе, думаю, вы поняли. Теперь как его правильно настроить? Для начала нам нужно узнать расширение нашего экрана. Для этого нужно зайти в параметр экрана, нажать на правую кнопку мыши на рабочем столе. Да ладно. Там мы увидим расширение. В моем случае это 1600 на 900. На данный момент этот бот рассчитан на 4 расширения. А именно 1920 на 1080, 1360 на 768, 1280 на 720 и 800 на 600. Чем слабее ваш компьютер, тем меньше расширение мы выбираем. А также вам придется изменить расширение самого рабочего стола. Выбираем нужное расширение и сохраняем изменения. Отлично, теперь переходим самого самого бота и нажимаем на вот эту вот папочку. В открывшемся меню выбираем скрипт с нужным нам расширением и нажимаем открыть теперь заходим пап в настройки и в поле автобег ставим кнопку пи если выбрали 800 на 600 если другое расширение ставим автобег на кнопку и сохраняем настройки и включаем бота для этого нажимаем на зеленую стрелочку вот и все. Важно, не оставляйте бота на круглосуточно, это очень сильно будет вредить вашей видеокарте. Также папа иногда крашится, поэтому раз в пару часов проверяйте, работает ли он. Ну а теперь новая рубрика под названием «Вирки читает». В этой рубрике я буду читать ваши интересные комментарии, поэтому если хотите попасть в видео, не стесняйтесь, задавайте свои вопросы, предлагайте свои темы для видео. Красавчик, ты быстро аудиторию наберешь большую. Держи лайк. Спасибо, братан. Остановите кто-нибудь этого вирки. Я уже миллионы не знаю, где прятать. А я знаю, задний прохуй... Хочу опять коннимать вирки. Куда деньги скинут? На лечение. Вирки, ты охуел? Какие 350 лайков? Пизду уже делать видос. Окей. Эм, трейдит закрыли. Эм, нет просто секс да да я как искать эти предметы что-то не пойму партия хоть есть какой-то или вручную ты их перебирал толком ничего не рассказал прогнал бы одним круг попонять не было бы да использовал skin stable в следующем видео покажу круги с подробной инструкцией ты ботов сам пишешь или как я не пишу никаких ботов нашел просто его в интернете ну а на этом все. В этот раз я также попрошу вас набрать 350 лайков. Как только наберем их, выпускаю новую часть кейса до Бандама, а там у меня будет пару эпичных обменов. Так, небольшой спойлер. Также подписывайся на канал, и на колокольчик и соси.